Сегодняшняя наша тема это тема, как похудеть красиво. И э, я вам сегодня дам несколько таких советов, вот, на которые мы будем с вами ориентироваться. И э, если есть у нас есть. Мы стремимся к тому, чтобы управлять весом, у нас, соответственно, должен быть контроль этих всех процессов. Потому что без контроля никакого управления не может быть. Yes. А, и вот представьте. Что, например, женщина решила управлять своим весом, она решила, она посмотрела в зеркало, увидела полтора лишних килограмма, Увидела полтора лишних килограмма. Это очень ключевой вопрос. Увидела. И что дальше начинается? То есть она начинает предпринимать какие-то действия да, для того, чтобы похудеть. Правильно? И какое а, самое первое действие, которое она выполняет в этом случае по утрам? Куда она бежит? Она бежит на весы? Не смотришь? Что там за эти сутки произошло? И за эту ночь? Что там за эту ночь произошло? И дальше два варианта. Первый. Там показывает, что ничего не произошло. Три варианта. А второй вариант Это то, что произошло 200 грамм ушло И третий вариант Еще прибавилось вот, а Первый и третий вариант Прибавилось и ничего не произошло Вводят женщину В, в ужасное психическое состояние К ней не подходи К нам не подходи, нам не подходи А то за Вот. Приблизительно из этой оперы И вот приблизительно в такое состояние а молчине ума, как говорят буддисты, она входит. Ей, конечно, не добавляет это, ни вдохновения, ничего-то другого. Она начинает предпринимать, какие шаги. Два варианта. Опять же, она еще больше себя загоняет в ограничения. Либо второй вариант все равно ничего не помогает. Так обычно происходит. Но есть одно Есть один такой секрет. А, часто бывает так. И, и вы в женской среде общаетесь, и наверняка это, это, это одна из таких любимых тем. Вы встречаете подругу и говорите ей, подруга, слушай, ты что похудела? Он говорит, да нет, на весах то же самое. Да ты что похудела? Нет, на весах тоже самое. Бывает такое? Mm -hmm. Бывает. Все говорят, все, ты что похудела? Реально. Да нет, не похудела. Весы говорят так. Почему? В чем здесь секрет? Mm -hmm. Мы сейчас говорим про контроль, да? Mm -hmm. Можем ли мы э, э, э, именно как контроль использовать только весы? Mm -hmm. Нет. Mm -hmm. Нет. У нас есть еще сантиметры и объемы. И это более объективная штука. Почему? Здесь есть э, такой нюанс. Дело в том, что э, есть... От а чего хотят избавляться девушки? В первую очередь. Жир. От жира... Ну да, это сейчас мы э, рассмотрим, как вытекать. От жира, правильно? Да что мне нравится? Жир. этот жир. От жира. И поэтому она ориентируется на то, что вот этот вес дает жир, понимаете? И жир, не может быть, он ушел, то есть в результате ее действия. Mm -hmm. Но место остался. Что этот вес дает? Мышленно. Вода. Вода! Могут быть и мышцы, но чаще всего вода. Но мышцы это, это отдельная тема. Потому что мышечная масса для того чтобы она пошла нужно делать определенные там, упражнения если женщина например качается там, это другое дело да? то есть какие-то делают упражнения из фитнеса, специально наращивают мышечную массу это другое но чаще всего вот этот вот вес он связан с тем, что в организме задерживается вода а когда в организме задерживается вода какие есть варианты у вас? соли много ест. Вы знаете, даже не соль, на самом деле, больше воду задерживает сладкое. Сладкая, она больше задерживает воду. Как, вот вы обратите внимание, если вы с конфетами, конфеты едите, вам обязательно хочется попить. То есть чай с конфетами пьется, то есть хочется пить воды. Ну, Сергей Анатольевич может добавить еще, да? но больше всего все-таки если мы говорим, что никто ложками не ест у нас, мы посолили и так далее, вот сладкое могут есть больше. Действительно, сладкое задерживает воду в организме. Из-за этого происходит повышение веса. У нас э, сладкое не может откладываться э, в теле, то есть ну, за исключением такого вещества, как гликоген, который там, в некоторых местах в печени там, откладывается. У нас э, сладкое должно обязательно трансформироваться в другую энергию. То есть она должна из углеводов перейти в жиры, только тогда она может откладываться и находиться в организме. Но в основном она задерживает человека, вот съел сладкое. Она по большому счету очень быстро должна переработаться, усвоиться. Она еще задержала жидкость, вот о чем идет речь. Но я сейчас о другом немножко. Организм устроен следующим образом, смотрите. То есть чем меньше мы пьем воды, тем больше организм ее будет задерживать в себе. Понимаете, есть такой нюанс. Но он так работает. Ему вода нужна, понимаете? А организму нужна вода. Для чего? Потому что все окислительные восстановительные процессы, весь обмен веществ, он только на воде. Без воды, как и без универсального растворителя, ничего не произойдет. А это транспорт. Из точки А в точку Б. Транспортируются по воде да, какие-то вещества. Нету этого транспорта. Ничего не произойдет.